Я люблю звезды, за то, что они великие, и все притягивают к себе. Но есть еще более величественные структуры. Это черные дыры, которые притягивают звезды. Мы, как маленькие дети, играем во все это. И здесь, на Земле, в нашей песочнице, создаем образно эти великие явления. Мы создаем пространства, в которых звезды будут сиять еще ярче, будут комфортно чувствовать себя и, возможно, зачекиняться вместе, где на заднем плане прекрасный природный пейзаж. Они забывают о своем статусе и просто радуются жизни. Такие фото часто появляются в соцсетях. А мы, их фолловеры, как мотыльки, слетаемся на свет яркой звезды. Все во Вселенной притягивается. Наш пейзаж притягивает звезды. Звезды притягивают гостей а вы как собственник этой вселенной в своем шоколадном кресле наблюдаете за этой магией обращайтесь к нам наши пейзажи это ловушки для звезд